но ну, ничего, бывает. Сегодняшнее наше занятие заключительное, оно у нас посвящено двум таким важным платежам, как страховые износы и налоги на доходы физических лиц, и с этой точки зрения мы тоже с вами видим какие-то новации в законодательстве, которые мы должны, естественно, с вами рассмотреть будем. Ну, когда мы с вами говорим о в первую очередь, это, конечно, в отношении страховых взносов, это, конечно, формирование, прежде всего, уже, вернее, появление новых предельных баз по страховым взносам, которые, с которыми у нас с вами связан уже весь порядок начисления взносов, в соответствующие социальные фонды, пенсионный фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования. Ну и, соответственно, те вопросы, которые у нас возникают по начисления этих, соответственно, страховых выплат. Ну и плюс у нас с вами уже введение выплат напрямую. Ой, с 21 года написал, с 22 еще живу в этом году. Надо вообще на следующий переходить. И плюс прямые начисления уже из ФСС, которые распространяются уже на все регионы Российской Федерации, в которых у нас изменяется порядок уже взаимодействия с фондом социального страхования, ну, мы, к которому мы ранее привыкли в течение длительного времени. Что касается уже у нас нахо, налога на доходы физических лиц, мы о нем поговорим, соответственно, чуть позже. Но тоже основные базовые вопросы рассмотрим, которые у нас с вами там, собственно говоря, появились или которые были. Итак, первое, что мы с вами видим, это, конечно, изменение предельных баз. Но, с одной стороны, мы к этому все уже привыкли давно, что у нас каждый год они меняются. С другой стороны, соответственно, мы с вами видим, что у нас заявленные суммы, которые которые будут действовать в 2022 году, ну, в общем-то, существенно повысились, как вы знаете, они рассчитываются путем умножения на индекс-дефлятор, но, по крайней мере, там, где у нас установлены лимиты. Итак, у нас есть базовые, как вы помните, соответственно, начисления, это начисление в, фонд, в пенсионный фонд Российской Федерации, базовая ставка 22%, соответственно с совокупных выплат работникам, которые до того момента, пока не в следующем году, в 2022 втором, не достигнут миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч Соответственно, ну вот для сравнения поставила цифры 2021 года. Ну, как вы видите, здесь мы с вами видим увеличение практически на 100 тысяч. После того, как сумма совокупного дохода работника превысит 22%, начисляются дальше уже взносы по 10%. Ну и, собственно говоря, мы с вами уже видим уменьшение начислений. Ну, как вы понимаете, все это направлено на, с одной стороны, повышение... Выплат в пользу работника, ну и по-прежнему решается задача обвеления заработной платы, собственно, на которую рассчитана вот такая регрессивная шкала налогообложения. Социальный, фонд социального страхования по временной нетрудоспособности и материнству – у нас ставка базовая два и до достижения в следующем году лимита миллион тридцать две тысячи вот для сравнения у нас с вами было девятьсот шестьдесят шесть тысяч уже вот в текущем году ну и наконец у нас с вами, ну, после превышения, как вы помните, у нас здесь нет ничего. Медицинская, ставка 0. Медицинское страхование обязательное у нас по ставке 5,1% со всей суммы. Лимит у нас, соответственно, здесь не установлен. Что касается начислений по предупреждению травматизма, то, как вы помните, они у нас зависят от вида деятельности, соответственно, и колеблются. От 0,2 до 8,5. Ведь деятельности мы с вами подтверждаем ежегодно, соответственно, для того, чтобы корректно, соответственно, начислять вот эти взносы. У нас по-прежнему действуют пониженные ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства которые у нас, соответственно, привязаны к минимальному размеру оплаты труда, который устанавливается ежегодно. Ну вот, очевидно, вы слышали вот эту информацию, которая последняя, собственно, была относительно предложения нашего президента повысить эту цифру. Ну и вот мы с вами будем видеть на 2022 год 13 890, 890 рублей, соответственно, Минимальный размер оплаты труда. И для субъектов малого бизнеса, соответственно, мы с вами будем видеть иную несколько шкалов. Пенсионный фонд 22%, соответственно, сумма, которая составляет 13,890. Если заработная плата свыше, то пенсионный фонд, соответственно, 10%. Фонд социального страхования – 2,9% после превышения 0%. Фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, соответственно, после превышения 5,0%. но как вы понимаете, у нас с вами есть, соответственно, льготы у малого и среднего бизнеса. Ну, пока окончательно непонятно, в какой период они будут действовать, но пока, по крайней мере, они у нас есть. Есть пониженные ставки по льготным категориям, которые, соответственно, у нас тоже имеются для поддержки соответствующих направлений развития бизнеса. но ну, в основном, потому что есть, вот, например, другие, я так сказала, это не совсем так, организации в Калининграде и Приморье, оплачивающие труд экипажей российских судов. Но, как вы понимаете, здесь даже не столько поддержка отдельных отраслей, сколько поддержка отдельных регионов. Итак, у нас соответственно для них установлены нулевые ставки во все налоги, что является, конечно, Конечно, очень такой мощной поддержкой. Есть поддержки для резидентов Крым, Севастополя, Калининградской области, резиденты территории опережающего развития, например, свободный полот Владивосток и другие, а также для компаний IT-сегмента, которые, соответственно, занимаются разработкой программного обеспечения и производят электронику. Для них пенсионный фонд 6%, в ФСС, соответственно, 1,5% и в фонд обязательного медицинского страхования 0,1%. Есть дифференциация ставок для производителей медиапродукции 8, соответственно, 2,4%. И для резидентов Сколково у них продолжают сохраняться те льготы, которые предоставляются практически во время реализации всего этого проекта. И мы с вами видим 14% пенсионный фонд Российской Федерации и нулевые ставки во все остальные фонды. Для индивидуальных предпринимателей, мы уже где-то про них говорили, мы с вами видим в пенсионный фонд 32 448 рублей плюс 1% с доходов, которые превысят, соответственно, 300 тысяч рублей, максимально 259 584 рубля. Фонд обязательного страхования 8,426, фонд социального страхования, соответственно, 0. То есть для ИП у нас тоже... Растут потихонечку взносы в фонды, но в принципе это отражение, очевидно, отражение того, что предполагается, что доходы индивидуальных предпринимателей также, соответственно, растут. Суммы, которые не подлежат обложению страховыми взносами, при выплате за заработной платы и иных вознаграждений. Если мы посмотрим на этот перечень, то он вообще на самом деле он достаточно большой. В целом он совпадает с тем перечнем, который есть по НДФЛ в части доходов, которые не облагаются налогом на доход физических лиц. Но, тем не менее, мы должны с вами как бы вот посмотреть, какие у нас, соответственно, здесь есть основные позиции. Во-первых, хочу напомнить, что перечень это является закрытым. То есть он не подлежит расширению, только то, что поименовано в 422 статье налогового кодекса. Ну и, собственно говоря, ничего другого мы с вами здесь уже особо-то видеть и не будем. Ну, первое, что мы говорим, государственные пособия, которые выплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации, актами субъектов Российской Федерации, муниципальными органами власти, в том числе пособия по безработице. Коллеги, обращаю ваше внимание, что речь идет исключительно о государственных пособиях. Если есть какие-то пособия, которые устанавливаются какими-то локальными актами, другие, то они будут, соответственно, попадать под обложение страховыми взносами. Далее мы с вами видим все виды компенсационных выплат, установленных законодательством Российской Федерации. Я здесь привела только одну собственно говоря, которые для нас э, связаны с какими-то проблемными вопросами, да, но мы понимаем, что у нас компенсационных выплат достаточно много, это компенсационные выплаты и связанные, например, с выполнением трудовых функций, когда у нас работник направляется в командировку и получает компенсационные выплаты в виде оплаты проезда, оплаты проживания, э, соответственно, суточных, которые он получает, ну, в данном случае я хотела обратить ваше внимание, соответственно, на те выплаты, которые связаны с выплатами выходного пособия. Но, ну, как вы помните, наверное, некоторое время назад у нас появилась, соответственно, норма, в которой записано следующее, что, соответственно, не подлежат налогообложению страховыми взносами пособия за исключением суммы выплаты в виде выходного пособия среднемесячного заработка на период трудоустройства компенсации руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или, соответственно, написано шестикратный размер для работников, увольных из организации в районах Крайнего Севера и приравненных к ним. Ну, если мы посмотрим, это фактически одно из положений 422 статьи, о которой мы с вами говорим. Соответственно, здесь надо иметь в виду следующее, что с одной стороны мы видим в налоговом кодексе прямо вот четкое такое утверждение вот этого лимита трехкратного там для основных территорий Российской Федерации и шестикратного для районов Крайнего Севера применительно к руководителю, заместителю, главному бухгалтеру. С другой стороны, если мы посмотрим, то здесь имеется вообще практика, которая противоречит, соответственно, налоговому кодексу, поддерживается периодически судами Российской Федерации и при этом, как ни странно, поддерживается письмами Минфина Российской Федерации когда в этих письмах, ну вот тут я, соответственно, вам привела письма 19 года, на самом деле их там очень много, тут только два, а у нас там писем гораздо больше, в котором, соответственно, утверждается, что не может быть никаких ограничений в части превышения вот этого лимита из последующего начисления взносов в отношении каких-то отдельных категорий работников. Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, что практика здесь разнонаправленная. С одной стороны, есть четкое положение налогового кодекса, с другой стороны, есть письма Минфина, которые, в общем-то, почему-то по-другому трактуют эту позицию. Если у вас будет такая проблема – то, пожалуйста, конечно, по, пожалуйста, поаккуратней, потому что здесь возникают существенные налоговые риски. Дальше мы, соответственно, видим здесь единовременную материальную помощь по различным основаниям. И когда мы говорим о материальной помощи, то, собственно говоря, мы вспоминаем сразу, что у нас есть здесь тоже различные основания. Но ну, те, которые здесь перечислены, которые рассматриваются как необлагаемые, да? это в связи со стихийными бедствиями работником, в связи со смертью членов его семьи при рождении ребенка, но ну, не более 50 тысяч на ребенка. Ну и далее возмещаемые расходы по граждан... договорам гражданско-правового характера. Но что касается возмещаемых расходов, то вы понимаете, что здесь нам нужно хорошее документальное подтверждение. То есть, с одной стороны, у нас должно быть это четко предусмотрено в договоре гражданско-правового характера, что, соответственно, предполагается наличие расходов, которые должен, уже будет, должна будет возместить организация. Ну и те документы, подтверждающие, которые действительно будут показывать наличие таких расходов. Если у нас все это есть, то вот эти суммы, которые будут выплачиваться как возмещение, соответственно, они не попадают под налогообложение. При отсутствии, ну, например, документального подтверждения мы фактически с вами сталкиваемся с тем доходом, который мы просто выплачиваем по, по договору гражданско правового характера. Затем мы с вами видим выплаты на расходы на командировки. Ну, как вы помните, у нас по командировочным я вам уже а, перечень этих расходов привела, но если у нас есть какие-то сверхнормативные расходы, которые мы с вами не признаем, ну, например, по суточным, то с этой точки зрения мы, соответственно, с вами попадаем под налогообложение. Даже несмотря на то, что это может быть предусмотрено локальными нормативными актами, соответственно. Добрый день, коллеги, кто еще раз присоединяется. Я уже больше не буду на это отвлекаться тогда. Итак, смотрите, если у нас есть какие-то превышения, то мы на них начисляем, соответственно, страховые взносы, потому что в целом у нас нормативы установлены. Выплаты по договорам гражданского правового характера, соответственно, у нас будут не начисляться в части взносов в фонд социального страхования. Опять-таки, посмотрите, перечень такой довольно большой. Я остановилась только на основных моментах, с которыми мы с вами сталкиваемся. И с этой точки зрения, как бы, вот наверное, все остальные довольно известные основания, поэтому я там все перечислять их, соответственно, не буду. Теперь, что у нас касается выплат больничных. Ну, вот здесь у нас с вами уже, конечно, порядок совершенно меняется. Но, во-первых, у нас с вами есть федеральный закон от 30 апреля 2021 года, номер 126 ФЗ, который внес в поправки базовый закон федеральный 255 от 29 12 200, 2006 года. И с этой точки зрения мы с вами переходим на выплаты по электронному больничному листу. Что предполагается в рамках, собственно говоря, вот этого перехода? В рамках перехода предполагается, что работник больничный выписывается исключительно в электронном виде, и в этой части мы с вами переходим ну, в значительной мере на электронный документооборот. У фонда социального страхования появляются новые обязанности по расчету больничный для работника, но у работодателя, соответственно, с одной стороны, сохраняются его функционалы в части оплаты трех дней больничного, которые у него, соответственно, были всегда, ну и с другой стороны, конечно, Продолжает сохраняться определенное взаимодействие с работником и появляются новые обязанности, вернее, наверное, не столько новые, сколько более четкие по срокам выплаты больничных листов. Итак, оплата уже идет работнику напрямую с фонда социального страхования, либо на его карточку, либо почтовым переводом, если таковая отсутствует. Ну, фактически мы с вами уходим вообще от расчета вот такого полного больничного листа для организации. Значит, что у нас будет осуществлять, какие выплаты будет осуществлять ФСС? Пособие по временной нетрудоспособности по следующим причинам. Заболевание или травма с четвертого дня больничного листа, уход за больным членом семьи, в том числе за ребенком, карантины, протезирование в стационаре, долечение в санатории после стационарного лечения, травма на производстве либо профессиональное заболевание. Вот блок у нас тот, который, соответственно, будет полностью оплачивать ПСС. Теперь у нас здесь же, сюда же попадают пособие в связи с материнством, пособие по беременности и родам, одновременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения полутора лет. Посмотрите, пожалуйста, коллеги, у нас с вами ушло, наверное, вы помните, пособие, за которое выплачивалось за ранние сроки постановки на учет, по постановке по беременности заранее, при ранних сроках у нас это пособие отменено, поэтому здесь мы с вами видим всего три пособия, на которые нам с вами стоит обратить внимание. Оплата отпуска сверхстандартно положенного на весь период лечения или проезда к месту лечения обратно для лиц, пострадавших на производстве. Вот фактически перед нами весь перечень, который извините, солнце стало светить, который будет оплачивать фонд социального страхования уже на прямую работнику. Теперь, значит, какой у нас будет порядок взаимодействия с фондом социального страхования. Если мы говорим с вами о документообороте, то фонд социального страхования должны, соответственно, поступать сведения о размере заработной платы, ухода в отпуск по беременности родом от работодателя, о факте рождения ребенка, соответственно, ФСС будет получать информацию из ЗАГСа, и, соответственно, личные заявления работника только для случая получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком. То есть фактически мы с вами видим, что значительную часть информации у нас будет, соответственно, формировать как сам, ну, в части больничных, самих больничных, будут формировать организации, которые их выдают, а мы с вами продолжаем, соответственно, формировать информацию о размере заработной платы и, о, соответственно, о получении вот этих различных пособий. Значит, изначально фонд социального страхования будет получать, соответственно, из медицинской организации информацию о больничном, и затем передавать их в, уже будет работодателю, соответственно, для того, чтобы он тоже имел полную информацию по больничному в части дат его открытия, там продления, закрытия, аннулирования, ну, то есть все как обычно. То есть фактически первым получателем этой информации станет фонд социального страхования. Сотрудники фонда социального страхования должны принять решение, и назначить, соответственно, пособие, и перевести средства застрахованному лицу в течение 10 рабочих дней с дат получения сведений от работодателя. Работодатели по-прежнему оплачивают первые 3 дня, соответственно, больничного работника. Расчет должен быть также произведен в течение 10 рабочих дней, и работник должен получить оплату по больничному в Первый день В день первой заработной платы, которая будет осуществляться после того, как этот больничный, соответственно, назначен. Сюда же введены очень мощные штрафные санкции. Если вы посмотрите, то при несвоевременной оплате больничного организацию руководителя штрафуют, соответственно, соответственно, организацию от 30 до 50 тысяч рублей, для руководителя, соответственно, от 10 до 20 тысяч рублей, ну и от 1 до 5 для, соответственно, индивидуального предпринимателя. Ну и по-прежнему сохраняется эта норма за невыплату в установленные сроки, работнику должна быть предоставлена компенсация. Поэтому вот здесь, конечно, у нас очень важно, для важно поддержать установленный порядок который у нас соответственно с вами есть значит коллеги посмотрите пожалуйста у нас с вами есть соответственно документ Постановление. Я, чтобы не внесла его в, в, в, сюда, в презентацию, я вам тогда пришлю дополнительный материал по, по этому. У нас есть постановление правительства 1540 от 17 сентября 2021 года, которое, собственно говоря, утвердил порядок расчета больничных арестов, и в нем есть некоторые моменты, которые мы должны иметь в виду. С одной стороны, он продолжает, ну, как бы повторяет тот порядок, который у нас с вами был, но при этом у нас, естественно, есть некоторые инновации. Так вот, в новом постановлении утверждены правила расчета среднего заработка для работников, которые работают в нескольких местах. То есть, на самом деле, если мы с вами видим, что работники работают в нескольких местах и там до этого в течение, соответственно, двух календарных лет, э, нехорошо сказала, в течение двух предшествующих лет работали в нескольких местах, то они имеют право на оплату больничных листов в обоих этих местах. Дальше мы с вами видим, что, соответственно, законодательно закреплено, закреплен тот факт, что пособие по временной нетрудоспособности не может быть меньше минимального размера оплаты труда. И с этой точки зрения, когда мы видим повышение сейчас этого МРОД, то на самом деле для нас с вами это, конечно, очень важно ну, вот для таких ситуаций. Потому что есть, конечно, к сожалению, у нас зарплаты где действительно низкая оплата труда. Ну и, наконец, также еще раз уточнено применение районных коэффициентов при расчете, соответственно, среднего заработка. Когда мы рассчитываем средний заработок за 22 год, в средний заработок включается все выплаты в пользу работника, на которые начислены, соответственно, уже страховые износы. И для того, чтобы мы с вами могли, соответственно, рассчитать мы еще должны вспомнить, что у нас есть премии, которые, соответственно, надо учитывать в среднем заработке. И для нас с вами есть указание, что если есть ежемесячные премии, которые выплачиваются заработной платой, то бухгалтерия должна включить в расчет их в том месяце, в котором, собственно говоря, они начислены. Если уже у нас есть премии, которые выплачиваются по итогам квартала, то они должны быть участвовать, опять же в расчете среднего заработка за тот период, к которому они относятся. Если у нас есть единовременное вознаграждение за высокую лет или стаж работы различного рода бонусы по итогам года или разовые премии, то они так же, как и годовые, должны, соответственно, уже быть включены в заработок в размере начисленных, Сумм в расчетном периоде. Ну вот здесь есть разъяснение, больше даже относящиеся к НДФЛ, но тем не менее, я думаю, что порядок у нас будет общий. Сейчас, секундочку, коллеги. Так, вот, по квартальным премиям. Значит, у нас возникает вопрос, собственно говоря, а в каком у нас периоде будет учтено. Я думаю, что у нас, несмотря на то, что вот в пояснениях, выплат начислением в страховые взносы, это не уточнено, а вот по НДФЛ у нас есть такие уточнения. И, соответственно, уточнение касается вот какого момента. С одной стороны, мы говорим с вами, что начислять надо страховые взносы, но тут же можно добавить, что и НДФЛ как раз на тот момент когда, соответственно, эта премия начислена. С другой стороны, есть уточнение, вот за что, собственно говоря, у нас будет премия. И Если у нас премия по производственным показателям, то мы ее начисляем на последний день месяца, в котором начислена. Если у нас премия не относится к производственным показателям, а выплачивается по каким-то другим основаниям, ну, например, она у нас выплачивается на, в связи с юбилеем работника и так далее, то тогда можно считать, что днем начисления можно считать день даты выплаты этой премии. Есть, опять-таки, определенные противоречия между позицией Минфина и позиции ФНС по данному вопросу. И есть письма, которые, так сказать, поддерживают обе, обе позиции. Можно, я на секундочку встану, завешу окно, потому что невозможно, как светит солнце. Извините, пожалуйста. Извините, мы когда начинали с вами, солнце не было, а сейчас вышло, соответственно, и светит очень-очень ярко. И, значит, возвращаясь к начислению премии. и здесь, как рекомендация, собственно говоря, только может быть одна, но хорошо бы, чтобы у нас это происходило все в одном и том же периоде. И начисления и выплаты сотрудникам для того, чтобы мы вот не вступали в какие-то противоречия по этому вопросу. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, может, это не совсем частая ситуация, когда у нас такие выплаты возникают, но тем не менее. Так, какие дни больничных не оплачиваются? Значит, когда мы с вами говорим о том, что мы что-то не оплачиваем, то есть, конечно, отдельные ситуации, когда у нас работник отстранялся от работы, когда он проходит судебно-медицинскую экспертизу и так далее. То есть вот это у нас с вами не будет, соответственно, входить в расчет для больничного. Сюда же попадают ситуации с, соответственно, сейчас, извините, пожалуйста. Алло, я не могу сейчас, Кирилл, я потом поговорю, ладно? Угу. Сюда же, извините, коллеги, это просто с работы, поэтому неудобно было не ответить. Итак, сюда же у нас попадают, соответственно, когда у нас работник был в отпуске без сохранения содержания, сюда же попадают периоды простое и так далее. То есть это у нас в расчет все входить, соответственно, не будет для расчета больничного. Для того, чтобы мы с вами учитывали ежемесячное пособие по уходу за ребенком, мы с вами его рассчитываем, исходя из среднедневного заработка, умноженные, соответственно, на 30,4 и на 40%. Если у нас работница не имела заработка и нигде не работала, то пособие рассчитывается, исходя из минимального размера оплаты труда. Но если есть, соответственно, учет каких-то коэффициентов районных, то они будут учитываться. Если, соответственно, работница работала перед этим неполный рабочий день, то, соответственно, это будет корректироваться пропорционально продолжительности рабочего времени. Так, что касается расчета по, соответственно, беременности, то он будет аналогичен, пособие по беременности, то этот расчет будет, соответственно, аналогичен тому, что мы с вами видим для общего расчета больничного. Средний дневной заработок для него рассчитывается путем деления заработка за весь расчетный период, он у нас два года, как вы помните, на 730, соответственно, имея в виду для больничного. Когда мы рассчитываем для декретного, то мы, опять-таки, исключаем там те дни, которые приходились на... Больничные уже, то есть у нас будет там не 730 суммы дней, на которые мы делим для расчета среднедневного заработка, а уже несколько меньше. И с этой точки зрения мы с вами, соответственно, исключаем то, что приходилось на периоды больничных, которые были по факту в этот период, все равно светит соответственно, либо то, что у нас с вами были какие-то отпуска без сохранения содержания. Те отдельные вопросы, которые у нас возникли по страховым, сейчас я повернусь просто, по страховым взносам, Ничего. извините, у меня просто и экран заодно отвечивает то это выплаты больничных по уходу, за детьми в возрасте до 70 лет вот, оплачивается у нас, соответственно, по, в размере 100%, так же, как и про производственных травмах. Если, соответственно, мы с вами говорили, лицо застрахованное занято у, у страхователей, то ему будут по всем местам работы начислены эти больничные. Так, это мы посмотрели. Право на получение пособий по временной нетрудоспособности имеют иностранные граждане, с которыми у организации заключен трудовой договор. Исключение составляют временно пребывающие в Российской Федерации высококвалифицированные специалисты, кроме стран из евразийского экономического сотрудничества, так как они не застрахованы в ФСС. Значит, у нас общие правила на них, с одной стороны, распространяются, с другой стороны, вот эти высококвалифицированные специалисты, соответственно, они у нас вообще идут особо по особому порядку, но мне кажется, что сейчас это уже, в общем... Такие достаточно нечастые случаи, когда у нас есть такие специалисты. А так у нас в этой части иностранные граждане стран Евразийского союза, фактически, фактически начисления по ним осуществляются так же, как и для российских граждан. Что касается, соответственно, НДФЛ. Я здесь не буду останавливаться на всех положениях 23 главы, то только, ну, наверное, на тех, которые для нас имеют сейчас ну, какое-то важное, новое принципиальное значение. Значит, когда мы с вами говорим о вообще доходах на, налоги на доход физических лиц, то у нас по-прежнему сохраняется понятие резидентства и нерезидентства. 183 дня в течение 12 месяцев подряд, соответственно, дает право получателю доходов на территории, на территории Российской Федерации быть признанным резидентом, остальные у нас, соответственно, являются не резидентами по налогообложению, но при этом мы еще помним, что у нас есть такое, как бы, в этом плане исключение в части применения ставок для, граждан Евразийского экономического союза, которые в определенной части приравнены в своих правах к президентам, но в части, по крайней мере, в части применения базовых ставок. Имею в виду сейчас 13-15% процентов суммы, превышающей 5 миллионов рублей. Ну, единственное, чтобы не забыть, сразу про них скажу, поскольку сейчас они их работа применяется довольно активно. Единственное, что здесь надо сказать, что фактически... Они не имеют права на вычеты, которыми пользуются граждане Российской Федерации. Итак, с резидентами и нерезидентами мы с вами разобрались. Но единственный момент, который еще добавлю, что поскольку мы с вами в основном все-таки будем говорить о резидентах, то мы с вами рассматриваем доходы, которые в основном облагаются на территории Российской Федерации, но если наши резиденты будут получать какие-то доходы за пределами территории Российской Федерации, но оставаться резидентами, то они также включаются соответственно... В, в налоговую базу у данного физического лица. Значит, по доходам, которые не подлежат налогообложению. Ну, я здесь вам, соответственно, отметила, что у нас всего 86 пунктов, соответственно, перечень закрыт. То есть никакого расширения здесь пока нет, и даже когда мы видим, что туда что-то добавляется, то все равно это конкретными пунктами добавляется. Ну, может быть, что-то для нас с вами интересное в связи, даже не столько интересное, потому что я думаю, что этот перечень, в общем-то, достаточно известен, и мы часть из него посмотрели, когда говорили о страховых взносах. Но если посмотрим вот на, например, 85-й пункт, да, то он звучит так. Доход в натуральной форме возникший... При предоставлении работникам медицинских организаций, стационарных организаций соцобслужения, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соц. и иным лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, каких, собственно, доходов в виде питания и временного использования живых помещений, если они обязаны на основании актов этих организаций выполнять возможные на них обязанности в изолированном режиме в период введения ограничительных мер по коронавирусу. Значит, если у нас, соответственно, есть такие доходы в натуральной форме, соответственно, то есть в виде питания и оплаты проживания, то, соответственно, они не подлежат налогообложению в части НДФЛ коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, потому что вот у нас мы никак из этой истории не выйдем с коронавирусом, Ну, вот надо, наверное, для себя это отметить. Я там не остановилась на то, что у нас подлежат налогообложению доходы, собственно говоря, в денежной, натуральной форме и в форме материальной выгоды, но я думаю, что это общие положения, с которыми, в общем-то, вы знакомы, и с этой точки зрения в этой части там ничего не изменилось. То есть если у нас налогоплательщик получает какие-то денежные доходы, то они за этими исключением встают под налогообложение. Если он получает в виде материальной, материальной какой-то форме, будь то это выдача там, не знаю, заработной платы продукции или, соответственно, в каком-то ином виде, то они тоже встают под налогообложение. Соответственно, ну и если происходит оплата третьим лицам в пользу, например, работника, то у нас появляется, особенно когда есть взаимозависимость, то у нас тоже появляется материальная выгода, ну и плюс различного рода проценты, там по заемному, по заемным ресурсам, если они по взаимозависимым лицам и так далее. Итак, у нас здесь перечень вот этот необлагаемых, он закрыт значит, новации, с которыми мы с вами сталкиваемся, соответственно, так, сейчас вспомню, какому это месту. Итак, сумма полной или частичной компенсации своим работникам, членам их семей, семей стоимости путевок для недостигших возраста 18 лет детей, а также детей до 24 лет обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, соответственно, услуги санаторных... Курортные оздоровительные организации на территории РФ, предоставляемые за счет, соответственно, организации. Это то новое положение, которое здесь тоже появилось, как доход, не подлежащий налогообложению. Единственное, я здесь покороче написал фразу, там длинная такая фраза, что это, соответственно, предоставляемые один раз в течение налогового периода. Итак, если у нас появляются, соответственно, вот эти компенсации работникам за за пребывание в стандартных курортных или оздоровительных организациях, как вы помните, за исключением туристических, то, соответственно, мы с вами говорим о том, что они тоже у нас являются необлагаемыми. По порядку формирования налоговой базы по НДФЛ. Значит, когда мы с вами говорим порядок, по порядку налоговой базы, то вот, во-первых, это я уже сказала, что по всем доходам, которые получает да, налогоплательщик, Соответственно, налоговая база должна формироваться отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные ставки. Мы об этом чуть попозже поговорим про различные ставки. И, соответственно, совокупность налоговых баз, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 224 статьи, включает следующие налоговые базы. Вот посмотрите. Вот эта ставка по первому пункту 2.24 статьи это, собственно говоря, наша базовая ставка. Раньше она просто выглядела как 13 процентов, сейчас, как вы помните, у нас это 13-15 процентов суммы превышающей совокупный доход налогоплательщик, превышающий 5 миллионов, и с этой точки зрения мы видим, соответственно, разные виды налоговых баз, ну, то есть, фактически, мы видим, вы, вот, вернее, налогообложение по этим ставкам по различным основаниям, да, и, соответственно, мы говорим с вами о том, что на сегодняшний день у нас аналитический учет должен быть организован тоже в разрезе соответственно вот этих всех оснований, которые здесь перечислены. Сейчас у нас пока 9 оснований. По проектам изменения законодательства предполагает, сейчас у нас просто это будут разные налоговые базы, предполагается, что они будут объединены потом в одну, но с учетом того, что по ним будут применяться, собственно, одинаковые налоговые базы. Но пока у нас это разные базы, так вот в том виде, в котором они у нас перечислены. Что касается той базы, с которой мы с вами сталкиваемся, то это, конечно, вот то, что называется здесь основная налоговая база. Основная налоговая база – это в первую очередь та база, которая формируется у работодателя. И с этой точки зрения мы с вами помним, что у нас порядок общеустановленный, мы ведем, соответственно, применительно к каждому работнику и будем учитывать у него отдельно, Но ну, поскольку теперь две ставки 13-15%, мы будем учитывать у него отдельно доходы, облагаемые по 13%, ну и далее уже те, которые будут более 5 миллионов облагаться по 15%, которые мы с вами, соответственно, тоже будем уже учитывать. Но учитывать будем отдельно, потому что у нас даже КБК будет другой для уплаты этого налога. Так, основная база определяется как денежное выражение доходов, подлежащих налогообложениям, и учитываемых, соответственно, при определении вот, вот этих налоговых баз. То есть, когда мы с вами говорим, как, к чему у нас применяются вычеты, сейчас секундочку, то мы должны иметь в виду, что фактически вычет у нас применяется в первую очередь применительно к основной, к основной налоговой базе. Если мы вспомним, то работодатель у нас, ну, налоговые вычеты могут предоставляться, соответственно, как работодателям, так, соответственно, и э, федеральной, э, инспекциям федеральной налоговой службы. У работодателя э, наш э, налогоплательщик может получать стандартные вычеты, социальные вычеты за исключением благотворительности и э, станд, э, имущественные, простите, на покупку жилья, ну и всего того, что сейчас относится к жилью, да. Значит, соответственно, мы с вами видим здесь положение следующее. По общему правилу вот эти перечисленные вычеты применяются только к основной базе. То есть если у нас у налогоплательщика нет вообще доходов по 13%, то никаких вычетов мы ему предоставлять, естественно, не можем. Но при этом, что мы говорим об основной базе, то, соответственно, налоговый кодекс предполагает и некоторые исключения. Так, например, доходы по операциям с ценными бумагами, производными, простите, финансовыми инструментами, можно уменьшить на положительный финансовый результат от обращающихся на рынке ценных бумаг. Так... Ага... И еще один момент, соответственно, но этот момент касается предоставления уже вычетов по процентам на, по, по ипотеке, когда их нельзя учесть в расчете по основной налоговой базе, поскольку не хватает сумма. С этой точки зрения налогоплательщик имеет право вот эти соответственно, проценты по ипотеке э, все-таки вычесть, если, вы, например, в это время у него есть доходы от продажи имущества или от стоимости подаренного имущества, либо какие-то страховые выплаты, э, которые он получил в течение этого периода, и которые признаются объектами налогообложения, но это уже, соответственно, будет э, через подачу заявления и декларации в органы Федеральной налоговой службы. Так, значит, про уплату по прогрессивной шкале мы с вами поговорили. Сейчас, коллеги. Если у нас, соответственно, работник работает за границей, значит, посмотрите, пожалуйста, здесь у нас с вами есть несколько моментов, которые, соответственно, мы должны иметь в виду. Если рабочее место нашего работника находится за границей, но и вознаграждение, которое он получает там, оно, соответственно, признается уже доходом вне территории Российской Федерации. Так не могу поставить компьютер, чтобы не светило солнце. Вне... Извините, пожалуйста, просто совсем ничего не видно. Признается рабочим местом вне территории Российской Федерации. И в этот, с этой точки зрения у нас работник сам должен заплатить свой НДФЛ, когда закончится уже налоговый период. Если, соответственно, рабочее место находится в Российской Федерации, то организация является налоговым агентом. И с этой точки зрения расчет происходит соответственно, в стандартном порядке. Если у нас работник работает дистанционно, то при дистанционной работе, если он работает на территории Российской Федерации, то у нас с вами, собственно, все происходит в стандартном порядке. Если у нас работник дистанционно работает, является налоговым резидентом и работает уже в иностранном государстве, то налог уплачивает уже сам работник, если у нас это не резидент и он работает за пределами Российской Федерации, то он вообще не уплачивает НДФМ, поскольку он, собственно говоря, получает доходы на территории другого государства. Так. Дата получения дохода. 223 статья у нас регулирует этот вопрос. Если мы посмотрим, то, соответственно, какие дни у нас признаются День выплаты дохода, то есть перечисление на счет налогоплательщика или по его поручению на счета третьих лиц, соответственно, при получении дохода в денежной форме. День даты передачи в натуральной форме. День приобретения товаров, работ услуг или ценных бумаг при получении дохода в виде материальной выгоды. Последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки. Но если у него там база возникает, конечно, налогооблагаемая. Последний день каждого месяца в течение срока, на который предоставлены заемные средства при получении дохода в виде материальной выгоды, который получается соответственно, от экономии на процентах или при получении Заемных средств. Ну, напоминаю, что у нас здесь есть взаимозависимость, которая определяется положениями первой части налогового кодекса, и поэтому, если, соответственно, у нас это есть, то мы с вами должны рассчитать вот эту материальную выгоду, которую получает, соответственно, работник. Исключением там, как вы помните, по применению более высоких ставок, в частности, 35%, является, соответственно, заемные средства на покупку жилья. Теперь, что касается у нас ставок, ну вот мы с вами видим, соответственно, базовые 13-15% те, которые у нас формируют основную налоговую базу. Ну, здесь прежде всего и зарплата, и доходы по гражданско-правовым договорам, доходы от предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей и так далее. Долевое участие, выигрыши участников базартных игр и лотерей. Коллеги, напоминаю, что при различных родах лотерей мы должны исходить из того, для каких целей это лотерея. То есть здесь имеется в виду самые обыкновенные лотереи. Если у нас лотерея, соответственно, проходит в рекламных целях, то у нас там повышенная ставка 35% для, соответственно, налогообложения. Итак, здесь у нас прогрессивная ставка 13-15%, которые вот мы, собственно, будем видеть. Четко 13%. По доходам от продажи имущества, за исключением ценных бумаг и долей в нем, стоимость имущества, полученного в порядке дарения, страховые выплаты по договором страхования, ну в том плане, как они там установлены, если обращали внимание, там собственно когда размер этих выплат превышает затраты, связанные с этим. Выплаты по пенсионному обеспечению, которое физическое лицо может получать от негосударственных пенсионных фондов. 9% по Соответственно, по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, доходы учредителей доверительного управления ипотечного покрытия по сертификатам до этой же даты, 15% процентов ставка, чуть-чуть съехала у меня, по доходам физлиц-нерезидентов, которые получают в виде дивидендов от российских организаций И в этот, по этим доходам у нас российские организации являются налоговым агентом. 30% по доходам по ценным бумагам, кроме дивидендов, которые выпустили российские организации, соответственно, Доходы по ценным бумагам, которые учитывают на счете ДП иностранного номинального держателя, если получатель довода не предоставил налоговому агенту информацию согласно требованиям 214 статьи пункта 6. 35 процентов, как мы с вами говорили, со стоимости выигрышей призов, полученных, проводимых в целях рекламы, соответственно, товаров, работ, услуг. И по материальной выгоде от экономии на процентах. Коллеги, извините, пожалуйста, солнце меня совсем не поддерживает. По материальной выгоде от экономии на процентах при взаимозависимости, соответственно, и при ситуациях, когда у нас экономия на процентах является формой встречного исполнения мероприятий в целях рекламы товаров, работ, услуг. То есть, если, соответственно, это не просто какие-то заемные средства, а когда мы получаем эти денежные средства за что-то, но, тем не менее, в части вот, поддержки этой рекламы. Так, доходы нерезидентов, соответственно, рассчитывают отдельно по каждой выплате и не уменьшают на вычеты. Но это мы с вами уже сказали. 13%. От трудовой деятельности БРФ вот эти высококвалифицированные специалисты, если они работают, то в принципе они не рассматриваются как нерезиденты, облагаются их доходы по 13%, и если вы посмотрите, то там довольно большое количество этих доходов, они все равно встают по ставку 13%. Базовые. То есть это не только оплата труда, это, возможно, компенсация каких-то расходов там на проживание, на транспорт, который предоставляется высококвалифицированным работникам, и так далее, специалистам, извините. Участники программы государственное переселения соотечественников, иностранные граждане, которые являются беженцем или получили временное убежище, ну и, наконец, доходы членов экипажа, которые плавают под государственным флагом Российской Федерации. Что касается вычетов, которые предоставляются физическим лицам, то у нас по-прежнему это пять групп вычетов, стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и профессиональные. Ну, профессиональные, как мы с вами просто сразу скажем, что это для индивидуальных предпринимателей, соответственно, которые имеют право на получение этих вычетов при работе на общей системе налогообложения. И здесь основной момент только один. Соответственно, когда мы будем признавать уже какие-то их расходы, то они у нас определяются с точки зрения 25 главы НКРФ, то есть фактически должны быть документальными и обоснованными да? документально подтвержденными и обоснованными четко как по 25 главе вычеты у нас все должны быть заявлены то есть если наш работник не заявил о том, что он хочет получить вычет, то, в принципе, в автоматическом режиме мы ему не представляем даже стандартное То есть он все-таки должен об этом заявить, хотя бы с точки зрения того, что у нас работник может работать в нескольких местах, и у него есть право заявить их по любому месту работы. Если не заявили, то, опять же, как вы помните, получит в налоговой инспекции уже, но при подаче декларации. Социальные. Говоря о социальных, это вычеты на лечение работника и членов его семьи, это вычеты на лечение, на обучение, и вот у нас появился с вами новый вычет такой спортивный или физкультурно-оздоровительный, как хотите, как он называется у нас, еще на налог вычет, простите, на фитнес, да, когда, соответственно, предоставляется в сумме уплаченный налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям в возрасте до 18 лет или до 20 до возрасте с, подопечным, до 18 лет, при условии того, что они оказываются, соответственно, спортивно-физкультурными организациями. То есть у самого этого учреждения, которое оказывает, должен быть соответствующий статус, как, основной, как его основной вид деятельности. Значит, предоставляется работодателям с момента подачи заявления налогоплательщикам, заявление, как вы видите, в производственной форме, но при этом он должен предоставить налогоплательщику уведомление о подтверждении права на вычет. Ну, так же, как и по тем социальным вычетам, которые, соответственно, получали мы вот это уведомление из налоговой инспекции, которое предоставляли и до этого. Поскольку у нас здесь есть ограничения по сумме, а у нас сумма не, не претерпела никаких изменений, то есть это как были 120 тысяч рублей в год по социальным вычетам совокупно за исключением благотворительной помощи, да, то здесь, соответственно, вот эта норма, она и сохраняется. А вот с этой точки зрения нужна справка, потому что если уже налогоплательщик выбрал свою сумму, то уведомление от у них, сказал, справка, уведомление, то, соответственно, ему вычеты не положены. Если наш работник не успеет подать заявление на этот вычет, то, соответственно, он сохраняет точно такое же свое право, как обычно, подать это в налоговый орган, но уже после завершения налогового периода вместе с подачей декларации. Ну, вычет хороший, особенно с учетом того, что мы работаем с вами многие на удаленке, кто-то активно начал заниматься спортом, ну, поэтому для нас с вами это, конечно, очень важный момент. Так, Налоговая декларация, соответственно, ну, здесь я с позиции того, что ее должны предоставить физические лица. Предоставляется всеми, кто перечислен в статьях 227, 227.1 и пункт 1, 228, индивидуальные предприниматели, нотариусы, иностранные граждане, работающие как и физических лиц так и организаций, соответственно, и физлица под ходом при отсутствии налогового агента. Но когда мы говорим об отсутствии налогового агента, то это как раз различные операции по продаже имущества, там, квартиры, дачи, участков земельных автомобилей, где нет налогового агента, но при этом, соответственно, мы должны иметь в виду, что, опять же, мы можем уже теперь, если мы говорим с позиции физических лиц, не подавать налоговую декларацию вот вы по этому вопросу, если, например, величина получаемого дохода меньше того вычета, который предоставляется по данным операциям. Но если мы, например, говорим, что у нас на продажу объекта предоставляется вычет до истечения вот этого ограничительного срока, там, 3-5 лет, если у нас, соответственно, предоставляется вычет в 1 миллион рублей, то если объект продается дешевле, то налогоплательщик имеет право не подавать уже декларацию, потому что, собственно говоря, право на вычет у него возникает автоматически. Значит, кроме того, мы помним, что физлица подают у нас налоговую декларацию по месту жительства, но ну, не позднее 30 апреля. Так, это мы с вами посмотрели. Так, по письмам особо не буду пробегаться, посмотрите. Какие есть письма, здесь я выбрала в основном те, которые для нас имеют какое-то значение с точки зрения начисления НДФЛ уже по основному месту работы. Что касается у нас еще... Сейчас посмотрю, что у нас есть с вами еще интересное... Так, форма 2 НДПЛ является приложением к расчету 6 НДПЛ и фактически будет с ним объединена. Если в 6 НДПЛ мы отражаем с вами сумму доходов и в виде заработной платы и других выплат физическим лицам за уже прошедший отчетный и налоговый период, то... 2 НДФЛ фактически будет формировать ту информацию в отделе каждого физического лица, который, с которой мы с вами сталкиваемся уже в расчете по, при, при предоставлении декларации расчета простите, по 6 НДФЛ. Так, наверное, у меня как-то все, коллеги, по данному вопросу. Ну, если посмотрите, у нас в основном... Не так много изменений по НДФЛ и страховым начислениям. Но если абстрагироваться от того, что у нас там меняются, соответственно, лимиты ежегодные, но ну, я думаю, что к этому все привыкли уже. Что касается НДФЛ, то все письма, которые мы с вами видим, они носят такой уточняющий характер. Вот здесь и по дистанционной работе, соответственно, по, соответственно, моральному вреду, если у нас работнику причинен какой-то вред, и ему выплачивается компенсация. Вот обратите, пожалуйста, внимание еще на однодневные командировки письмо. Но это такая тема, которая у нас все время очень спорная, потому что у нас нет понятия «однодневная командировка», которое бы было где-то закреплено в нормативных документах, и с этой точки зрения у нас сама трактовка «однодневная командировка», она вызывает некоторые вопросы. Но, тем не менее, поскольку такие командировки присутствуют, то здесь подход все-таки базовый такой. Если есть оплата, этой однодневной командировки, то есть сама командировка оформлена документально, есть приказ, есть документы, подтверждающие расходы работника, то спорными моментами являются только оплата питания этого работника. Соответственно, я думаю, что лучше этого не делать, потому что возникают налоговые риски. Все-таки однодневные командировки не рассматриваются, соответственно, вот как полноценные командировки, когда у нас работник уже убывает из организации на несколько дней. Поэтому я думаю, что некоторых расходов лучше избежать. То есть, конечно, можно спокойно там оплатить дорогу, если есть какие-то участия в каких-то мероприятиях, там, например, выставках или еще в чем-то, то мы это спокойно оплатим. Если оплата питания, то лучше этого, собственно говоря, не делать. По оплатам на такси, ну вот здесь, я думаю, что вы обратили внимание уже. Оплата поездок на такси в пандемии облагается и НДФЛ, и взносами. Поскольку такая практика довольно была широкая, но сейчас, мне кажется, уже, в общем-то, она почти сошла на нет, а вот в некоторые периоды была широкая, то объяснение довольно простое. Поскольку поездки на такси не предусмотрены трудовыми договорами, и даже наличие локальных актов по этому вопросу не предполагается, Соответственно, что здесь будут какие-то послабления в этой части. Что касается компенсаций за использование имущества, вот это тоже хороший вопрос такой сейчас по удаленке. Если такие компенсации присутствуют на работе, то они не будут облагаться, но... Надо доказать, что, собственно, те расходы, которые несет работник, они связаны с со исполнением, соответственно, его функции дистанционно. То есть документально надо подтвердить будут все расходы. Поэтому здесь тоже надо, конечно, максимально аккуратно быть. Ну, наверное, все. Коллеги, наверное, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то давайте мы их посмотрим. А так на этом, собственно... Мы завершаем тот наш очень кратенький обзор, который произошел сейчас в, по, в изменениях по базовым налогам. Как вы видите, изменений, с одной стороны, достаточно много, часть из них достаточно существенные, но я думаю, что, в принципе, мы потихонечку решим все эти проблемы. Спасибо. Всем успехов. Самое главное, не болейте, и все получится.